Приветствую всех любителей видеоигр, Гоствайр. Токио возвращается. Ну, по крайней мере... Что это за звук? А, это вот от тебя такой звук исходит. В общем, один из новых предметов, который можно взрывать, если по нему стрелять. Ну, я должен это обязательно показать. И убивать тем самым призрак. Так, у нас тут вот есть квест. Да, Давайте попробуем помочь. Вы, значит, не можете уйти на тот свет? Не могу. Очень уж я беспокоюсь, что случилось с моей малюткой. Такие духи, как она, приносят богатство и удачу тому, кто их нашел. Мой домовладелец постоянно приходил и ее у меня выпрашивал. Не иначе как он, ее украл. может, уважите бабушку, вернете мне мою малютку. Это можно. Только то, что она приносит удачу, это бред силы кобылы. Эй, ну зачем ты так? О, возьмите вам пригодится. Так, и что она дала? Соленые крекеры. Знали бы вы, как моя соседка, Киварси, его любит? В нижней должно стоять голубое блюдо. Положите туда крекеры, и она обязательно появится. Так, э -э, в базонок добавлена новая запись. Во многих традиционных японских домах выделено место под таканома, Отдельно деревянные панелями альков. Немного приподнятые над уровнем полов. Такие альковы часто вешают сверток или свиток с картиной или изречением, либо украшают вазой. Причина пища. Понятно. Катасира. Это понятно. Так. И как нам это самое... Задание-то мы получили А, нам в дом надо зайти прям Хорошо, хорошо Ну понятно, брат да? По-моему, это наебалово Блин Так, я не знаю, что я поднял Игрушка в виде шара с отверстием А, ну это понятно, привязанного так, призрачно. Опа! Карман с предметами заполнен. А ты чё так это самое громко? Второй лист из дневника до молодец. Не пойму, что делать с этой дзазики. Все рыдает и рыдает, по ночам спать невозможно сил уже никаких нет. И было бы ради чего терпеть. Она уже три месяца тут сидит, а денег ни на иену не прибавилось. Еще и все, что я брал в долг, кто-то свистнул. Коллекторы уже чуть ли не под дверью стоят. Надо как-то продержаться еще немного. Не зря же я утащил у бабки эту чертову плаксу. Я знаю, что она приносит удачу, я дождусь, пока она это сделает. На днях купил надежный сейф, а то вдруг воры вернутся, когда Дзасики начнет наконец осыпать меня деньгами. Ключ я пока спрятал на буддийском алтаре в спальне, его там точно никто не найдет. А сам-то я никому не скажу. Значит он гнался за легкими деньгами. Бедные от вораси. Надеюсь он хотя бы ее не бил. Тихо, тихо, тихо, не плачь. Как же я хочу домой? Сейчас она может быть? пойдешь. Думаю, где-то в доме. Найдем рано или поздно. Так, это сейф, да? Заперто. Ага. Найди Надо кри... найти ключ. Конечно. Так, пожалуйста, не пугай. Здесь должен стоять буддийский алтарь. Самое время применить мою силу. Так. Как этот старый хрен умудрился спрятать целый алтарь? Значит... В целом, про демонов и духов он хорошо знает, раз уж он целый алтарь занутыл. Ну, по факту. О, а все-таки что-то я еще могу поднимать. Я думаю, у меня для еды вообще кончились уже места в инвентаре. Блин, да она так плачет криково, если честно. Меня это так напрягает. Так, там вроде ничего нет. Ща, ща ща ща пойдешь ты дама. Я думаю, что она в сейфе, если честно. Так, а где сейф я забыл? Быстрее что-то забыл, где сейф? По-моему, здесь. Смотри, тут какая-то ниша. <т pad> ага. На плане она в правом нижнем углу. Наверное, это засеки Вараси как раз там. Не просто так он это зачеркнул. Так, а где мы? Как понять, где мы? А -а -а -а. Да. Только хрен с, ним, с планом. О, первая страница, наконец. Долгов накопилось только, что я уже не выдержал, пошел к бабке, которая у меня квартиру снимает. Думал, куплю у нее 10 ворос, и денег на меня сами посыпется. Она уперлась, не продала, говорит, и все, раз-десять уже к ней подходил, просил, угрожал, не помогает. Сегодня я решил, что хватит по-хорошему, а раз не получилось украду кое тут засики. Пусть эта бабка только попробует у меня что-нибудь попросить, когда я разбогатею. Обратно к сейчас... Прямо сейчас жалко ее. Хватит уже плакать. Вернем мы тебя твоей бабуле. Да, не плачь. Только, блядь, как это бы самое вот это вот это. Как мне... Вот я, допустим, смотрю. Сейчас, подождите. Если это выход, то в ниш он должно быть, получается, за какой-то стенкой. Нет, разве? Блин, еще вообще никаких подсказков. Правильно, нахера они все нужны? Так, тут ничего не открывается. Сюда заходить без толку. А, стоп, а что это я дурак? Смотри, Вова. А что я сейчас увидел? Опа! Блять, не пугай, Дух, пожалуйста. Отсюда, Дух дома владельца. ж его поймали с поличным он нас ворами называет мы заберем ее и вернем бабушки меня шмуровки покужат ситуации мне плевать даже после смерти один как думает ни стыда ни совести используй печать изгони его так как там Вот так. Я, конечно, видел жадных людей, но это уже перебор. А ты где, Ладно, Надо положить соленые крекеры. Вот сюда, да? А? -а. Теперь ты свободна. Тут ты же девушка. Такая маленькая, аккуратненькая. Видишь, удача нам на голову не свалилась. Но подожди, сейчас мы еще к бабушке подойдем Так, я все-таки забываю про способность Надо не забывать, что я прям Ух, блядь, нихуя себе Что я могу Использовать так называемое теневое зрение Ну что, бабуля, где наша удача? <связывая> <связывая> <связывая> Лучше не ругайся И если она заплачет с тобой Случится несчастье. Может даже такое же Как с этим домовладельцем Час от часа не легче я рад, что мы смогли помочь. Большое вам спасибо. Выручили вы нас. Теперь я могу уйти со спокойной душой. Ну вот, и освободили. Ой, а ты-то а ты что? Так, поглощать можно не только обычных призраков, но и юкаев. За это вы получите Маготаву. Маготам нужны для того, чтобы открывать заблокированные ветви в меню навыков. Открыв ветвь, вы сможете изучить новые навыки. То есть я поглотил ее. Ой, а сколько душ-то. И получили от нее подарок, как силы Юкая. Должны быть и другие духи. И даже денежку получили. Вообще красота. Так, считается, что это Юкай, персонаж многочисленных легенд региона Тахоку. приносит людям удачу. Внешне дзасики в Арасе напоминают маленьких детей и живут вместе с людьми в их домах. Они склонны к безобидным шалостям, ну, к примеру, могут переложить подушку у спящего в ноги, ну или сбросить на пол столовой принадлежности во время обеда. Если ценить их и заботиться о нем, он принесет семье благополучие. Однако, если хозяева дома утомленные, шалостями юкая, прогонит его, удачу покинет их. Ну и дом быстро придет в, да, в упадок. Ну, это уже все не очень интересно. Это предметы. Это. О, у нас до сих пор теперь есть соленые крекеры. Значит, мы будем знать, что дзайсики любят их. Так, это там телефон из записи, ребенок из люка. О, кстати, там была тоже маска льва, но я почему-то не смог ее поднять. Ну и вроде бы здесь не указано, что этот предмет не получен. А он уже получен. Да, он уже получен. Так, давайте пойдем по сюжету. Как нам? Куда нам? А нам вот туда. Но главное не забывать, что. Опа, что это такое? О! Стоп, тут Он даже на меня посмотрел. Надеюсь, твои молитвы услышит. А ведь заметьте, он остался в том же положении, как я к нему подошел. Это круто, если честно. Так, о. Очищение больших святилищ. Большинство святилищ Сибу вы найдете несколько сверкненных врат Тори. Очистив все Тори в святилищах, избавите от окружающего тумана. После как вы очистите от скверного большого святилища, вам откроются спрятанные призраки новые магазины и Саамикудзе. А, у меня же только один прыжок. А как сюда? А, Ага. Ага. Ага. Спортплата низкая, вас не смогли за это украсть. Это хорошо. Так, это собачка, которую надо покормить. Я еще вам этого не показывал, но вы как раз увидите из первых уст это дело. Так. Надо его покормить. Конечно, конечно, тебя надо покормить. Кушай, кушай. Или показывал, а я что-то не помню. Было ли это в прошлой серии или нет? Это сейчас третья серия. Я не помню. Ну ладно. Так, о чем ты говоришь? Тут не было никакой еды. Давай, давай, иди, иди, копай. Умничка, спасибо Окупаются они, в общем, собачки Так, сообщение происход... о происшествиях в парке Слушай, ты не поверишь, в парке около моего дома что-то странное Я услышал оттуда какие-то крики Решил выйти посмотреть, прихожу на детскую площадку А там куча народу стоят и тыкают пальцами в панду качалку Она трясется, как сумасшедшая Сумасшедшая Хотя на ней никто не сидит, представляешь? И ладно бы это был вечер, но сегодня полный штиль Еще и туман надвигается, все больше и больше запомниковало так, Интересно, я какую-то камеру забрал это? Старый пленочный фотоаппарат Такой же был у одного знаменитого серийного убийцы Так, мы, кстати, к вратам приближаемся Поэтому надо будет к ним обязательно подойти и очистить их Да, нас как раз, в принципе, туда и ведут Так, вижу еще одного то ли призрака, то ли... А, это кот О, души Сейчас, котик, мы к тебе подойдем Подожди, пожалуйста Очищение душ, по-моему, я тоже должен был показать Конечно, освободить. Я вот за эти же освобожденные деньги, которые получаю и опыт. Покупай их еще. Ну, потому что большое количество денег мне не очень надо, а вот опыт явно нужен. Явно есть чужаки. Есть, так есть, они откуда вон там. же мне было знать? У тебя теперь есть призрачное зрение. Оно подскажет, где есть чужаки откуда берется туман. Спасибо, я это уже помню. Как хорошо, что вы зашли, уважаемые? Я пытаюсь кое-что найти, не поможете При ли мне? Тормози. Мы бесплатно не работаем. Ты хочешь, чтобы тебе заплатил код? Я все понимаю. Конечно, щедро заплачу тебя за труды, обещаю. Ну что, может, перейдем к делу? Опа, маска льва. Так, иногда накоматы будут просить вас принести им традиционные японские артефакты на отмен на вознаграждение. Прийти в меню магазина. команда не только обращаются к вам с просьбой, но и продает в свой магазин ценные предметы. То есть, смотрите, вот. Он просит принести все эти предметы, чтобы их продать. Просьба выполнена. Награда. Еще одна просьба, награда. И бонусные награды. Если выполнить три просьбы, это три катасиры, кепка, спортивная куртка. Если все, это спортивные штаны. Почему куртка, а не штаны? Было бы лучше, если бы, наверное, штаны сначала были, а потом уже куртка. Ну, то есть куртка это как-то покруче, подороже в целом, и все такое. О, а их тут много, вы посмотрите. Не жалей монет. А какой жадюга. Да ладно. Можно хотя бы просто посмотреть. О, рыбку продает. Тайнаки. Так, а ты что продаешь? Добро пожаловать. Крага. Ага. У нас денег хоть и много, но пока что тратиться не сильно желаем. Так, подождите. Здесь нужна внимательность. О ней нельзя никогда не забывать. Так, там еще один код. Тоже в магазине. Надо его открыть, чтобы это самое... А, на улице должно быть опасно Лучше запастись всем необходимым, прежде чем возвращаться туда Катасира Ну, Катасиры потом пригодятся Так, все, погнали-ка очищать территорию Так, у нас 33, а должно быть 35, по-моему, да? Хотя не факт Нет, максимум 33 все-таки Так, ну что? Пойдем бороться с преступностью А их тут много, блядь У тырков-то-то эти так, да. уберись пожалуйста зрение. Единственное, чем меня бесит это зрение, тем, что я не смогу, да, подойти сзади. А не смогу. Отлично, не настроение. Так, еще раз зрение. Да, проще уж подойти сзади. Ух ты, их тут правда много. Так хорошо, что эти двое так близки. Так, это что? А, это арбузик, моё так Так, ну чтобы очистить Ну О, нет Я думал, чтобы ее очистить, мне придется Все рядом обойти Так, туман отошел А, ну да Видите Все равно, чтобы очистить врата Мне нужно очистить остальные части Врат Хорошо не так. Страшно, как кажется. Иди к папочке. А, ты сейчас раз да? Вот так. Да. А вот это экономия называется. Так, рано, рано радуюсь. Тихо, тихо, воробушки. Не пугайте меня так. Будь свободен. Можно идти. Спасибо. О, извини, и пожалуйста видим? Я возьму это Позолочная посуда для японской чайной церемонии. Полезная штука, судя по всему Ворота очищаем Играя, на самом деле, радуется больше и больше Так, он еще очищает Смотрите, все светлее и светлее там становится То есть здесь не сильная такая аура И потихонечку становится светлее так, вот это вот как к эту самую, как бы ее назвать-то? Надо бы очистить ее. А кроме нее рядом вроде больше бы никого нет. А, нет, они с другой стороны все находятся. И их там трое. То есть, в принципе, я тебя сначала так отпинаю. Отпинаю себе колбасу. Так. Ой, я ее так убил. Ладно, не страшно. Так, кто-кто-кто-кто меня видит? Ага, ага. Не попадаю так надо с другой стороны подойти для начала сделаем вот так она меня уже не так напрягает данная игра как раньше до этого напрягала тогда узнаешь побольше всего перестаешь чему-либо пугаться а я Давай, давай, давай, давай, поглощай, поглощай, поглощай. Ай-яй-яй. Он смог освободиться. Ой, ой, ой, ой, ой, это было больно. Это было больно. Так, ладно, они сейчас меня потеряют из виду. Точнее, вообще пусть сюда идут. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. Эй, пора бить морду. Подожди, рано еще что-либо пить. вот ты победа. Так, 19. У нас есть, имеется. Ну, считай, 20. 20 выстрелов. Но того одного должно хватить. Так. Что это там поднять было? А, это вот это, хорошо. Тут еще где-то один враг был, не забываем. Ой. Он сказал, что это? Так. И вороны сразу поулетали Смотрите какие Эффект Амикудзи В, свечелях, в святилищах можно вытянуть Амикудзи, бумажку с хорошим дурным предсказанием И получить соответствующий эффект Эффект Амикудзи действует в течение Ограниченного времени Быстрое перемещение, чтобы мгновенно ощутиться И очистить У очищенного святилища в другой точке Быстрое перемещение Нажмите кнопку R ну что? А, это купи. Я чувствую большую силу. Здесь что-то есть. Перейди на призрачное зрение и осмотрись. Заодно увидишь духов, которые не смогли выбраться. Погоди-ка. Неподалеку что-то есть. Что именно? Я бы сказал скопление какой-то энергии. Хорошо. А теперь бы понять, где ты эту энергию видишь, если честно. А, синий фестиваль Сируяма. Место святилища Приглашаем всех желающих на фестиваль. Вас ждет много игр и конкурсов, а также вкусный еда и горячий напиток. Внимание, мест для парковки не предусмотрено. Пожалуйста, пользуйтесь общественным транспортом. Спонсор фестиваль Торговая Ассоциация Токиоми. Календарь праздников: 1 января Новый год. Сицубун, Цубун, хитсмо... Синий фестиваль, Сити -гусан, Канун Нового года. То есть они, в принципе, готовились хорошо. Считается что люди чаще всего сталкиваются с трудностями и неудачами в определенные годы своей жизни. У мужчин и женщин они свои. По наступлению опасного возраста, а также предшествующий и последующий год, человеку следует предпринимать все возможные меры, чтобы оградить себя от зла. Ниже приведены опасные годы жизни. Самые опасные мужчины 25 лет, 42 года и 61 год. Женщины 19 лет, 33 года, 37 лет. Да, и 61 год Умеренно опасно. 24,20. У мужчин 24, 26 41, 43 60, 62 года Женщина 18, 20 32, 34 36, 38 60, 62 Как вот такие цифры За консультацией о том, какие мальдилы помогают защитить ответы Обращайтесь к нам Естественно, о чем еще заработать Так, что это у нас? Сколько стрел? Две стрелы дали Хорошо Так Отчет жреца Ну это ладно Кому интересно, давайте, ладно, прочитайте на паузе Ой, а то это прямо отчет жреца. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Я, может быть, могу что-то интересное из-за этого выпускать. Ну, да ладно. Так, здесь я вроде бы все... Ос... Какой-то звук слышу. Непростой. Непростой звук слышу. Либо это статуэтка где-то. Ну, знаете, вот эти вот котором поклоняются Ладно, давайте возьмем 200, давай возьмем Так, что у нас там? Длинная палочка Вам будет сопутствовать удача Вашей стороне будут Поздравляю! Спасибо Так Удачи сегодня на моей стороне Это хорошо Сколько их еще таких? Да фиги еще. Вот я сейчас слышу где-то этот звук. А, все, я понял где этот звук. Теперь понятно, почему он здесь. Так, обязательно захватим духов, которых смогу, по крайней мере. Так, ой, тут и стрелы везде валяются. Так, ой, что это? Вы можете сделать подношение пожертвовать некоторое количество майка и получить награду, которая зависит от размера подношения. Подтвердите количество майка, которое хотите пожертвовать, чтобы выбрать. И вознести молитву. Ну что, попробуем. Пятьсот, конечно. Пока что нисколько. Пятьсот, ничего страшного. Хочу найти новый статуи Дзидзо. Хочу найти то, что я ищу. Жизни, ману. Хочу еще три желания. Блин, прикольно. Ладно, давайте... Давайте статуи Дзидзо. Это полезная штука, реально. Мне сегодня удача должна быть. Как следует, поморился. Само собой. А, и все, это просто как бы все. О, это огонь! Да? Сила пламени. Отлично. И я становлюсь еще сильнее. Это нам пригодится. Плетение огня. Так, атаки плетения огня это мощные огненные копья, которые можно достать врага издалека. При усиленной атаке вы выпускаете огненные шары, которые взрываются и наносят урон нескольким чужакам. Сменить стихию на «Е», сменить оружие, зажать круговое меню. Варень, боя можно быстро приключить между хими, луком и талисманами. Ага, огонь здесь. Ну что, не зря мы сюда зашли. Конечно. А теперь давай за дело. Внедавно закрывал в нашем сиделище 10 катаси. Сделайте, пожалуйста, 15. Прошу прощения, что поздно предупредил. Готов платить за срочность. о, -о, -о. Как думаешь, откуда мы сможем увидеть всю Сибую? Может, со смотровой площадки Кагария? Хорошая идея. Так, опа, квест какой-то. Это кто, Тануки? Он хочет нам что-то сказать? Перейди на призрачный... Эй, -э -э, ты, подойди сюда. Ты меня понимаешь? Очень хорошо. Слушайте, мужики, мужики, они все к нам к нам в числе. Я уже вижу, что у вас мозги на месте, так что поможешь. Так вот, с ребятами прибыли из Сумота, чтобы посмотреть город. Но нас куда-то забросил. Я бы и сам их собрал, но у меня что-то спину прихватил. Можешь отправить их ко мне, если встретишь? Они, конечно, тануки. Просто наверняка что-нибудь превратились. Придется смотреть в оба. А когда найдешь, скажи им, чтобы живы тащили свои пушистые задницы к вжаку. Так, запутавшиеся тануки. Стая тануки недавно перебиралась в токи, и как назло неугуманные зверки сразу побежали кто куда. Теперь они прячутся где-то в Сиба, и вожаки и попросил их отыскать. Будьте внимательны, ведь тануки умеют вращаться во что угодно. Со стула от миски Рамина. Заметили на обочине дорожный знак, которого-то не должно быть. Не проходите мимо. Вдруг это при притаился танук. Кстати, если уж на то пошло, то вот тот из них спрятался прямо у меня под носом. Ищи то, чего не должно быть. А, это очень должно быть большого хвоста. Так что, если что-нибудь найдешь, возвращайся ко мне. А, вообще классная штука. То, что они придумали там искать Тануки, все такое. О, а вот и первый. Привет. Ой, ты меня нашел. Ну, я устрежу у тебя глаз для человека. Что ж тряслось то Кто меня ищет? Вожак? Представь себе, я как раз шел по его следу и уже почти нашел его. Но тут пощу, что рядом человек и решил спрятаться. А это, оказывается, был ты. Спасибо за новость, друг. Побегу скорее к вожаку. Так, одного мы уже нашли. Ну, хорошо, для, как бы, для таких квестов это неплохо. Пойдем сейчас еще один квест возьмем. Ну, раз уж нам по пути. Ну, и вообще, в целом, нам по пути мы тут близко. И мне, если честно, уже нравятся эти квесты. Ну, куда же она могла деться? Так. Стойте! Помогите мне! Я хотела покорить здесь куклу, но она пропала. Почти сразу после этого, меня нас так задавила машина. Кукла проклята, у нее волосы растут. Я пытался избавиться от нее, но она всегда возвращалась. Кому и из-за нее я здесь и сострел. Я бы вообще был жив, если бы не эта чертва кукла. Может, вы ее найдете и упокоете, как положено. Расскажите, как она выглядит. Интересно. Это традиционная японская кукла. Она осталась от моей сестры. Это кукла. Думаю, внутри нее что-то есть. Пожалуй, мы сможем нащупать ее энергетический след. Так. Ну, звучит пока мне Так, отпивание от куклы. Как я понимаю, это мы будем искать ее там? Это след души. О -о -о. Ну давай, через забор, да? Нет. А я подожди на всякий случай это самое. Вот так вот сделаю. Ты говорил, раньше работал сторожевым псом в полиции что ли? Ну да. Не любишь полицейских? Нет, просто ты либо ворчишь, либо ругаешься. Это называется пров деформация. Так, противников я вроде бы не вижу, поэтому. Можно и так пойти, не страшно. Ой, сейчас туда полезет, да? М -м -м, обходить придется. Пойдем слева. Не так пока что страшно, как хотелось бы. Так, она где-то здесь, да, прошла? Ой, ой, ой. Что могло произойти с куклой? Чтобы она вдруг научилась летать Не знаю А где она? Вдруг она одержима духом маньяка убийцы. Ты пересмотрел дешевых ужастиков А как же тогда моя коллекция DVD? Так Диски, это прошлый век Какого черта? Как бы их двоих бы красиво убрать Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо тих, тих. А, они палят прямо сюда А что, попробуем? Сейчас заряется Плавить. Ой, прям сразу же. Надо сейчас приезжать забрать. Отлично. Где-то. Мертвый, живой? Живой. живой. Прикинь, заныпался. То есть он типа упал, но он заныкался. О, ну, таких я не очень люблю. Так, кошечка, сейчас я к тебе залезу. Тебя явно есть что-то интересное для моего ума. Так, кстати, насчет предметов. А, это был дух. Так, мы заберем. Так. А где кошка-то? Ты куда? Куда ты делаешь? Кисенька убежала. А жаль. Так, ладно. А куда дух? А дух вот он. Все, пойдем дальше. Так. Эх, надежда умирала последняя, что ты в мусорке обходить ничего нет никого нет вот никого нет пойдем дальше кругами нас такое водит по кругу туда-сюда вот эти звуки начаться немножко ну раздражает вот они постоянно тут орут кричат так ага. так так а а ну прям к призракам, конечно. Конечно. Есть еще где-нибудь повыше летающие друзья. Так, ну я могу по лестнице перебираться. Так. Так, а как лазить? Ага, все просто. Отлично. Радует. Да, только вот тут, тут враги рядышком. Поэтому... Это ж ни хрена! Сразу, два, Давай, давай, давай, давай, давай, давай, Отлично. Вообще-то. много проблем не заставили ждать. Может букеты эта кукла их призывает. Скорее за ней! Конечно, мы бежим, бежим. Она их призывает. Ну, может быть, ты подускоришься Отлично. Радует, что можно немножко ускорить те или иные моменты. Ну честно. То есть включил чуть Смотри, по... Честно, меня это Он напрягает. Прошу, ее. Это сейчас кукла разговаривала. Думаю, она хочет сказать, что бледная кукла проклята. Значит, мы должны ее очистить. Умоляю. Ну давай, допустим. Так. Ой, ой, подожди. Ага, ага, ага. Ага. Отлично. Я уже и сам могу неплохо складывать. Просто когда их таб зажимаешь, он именно кейкей -кей все делает. Иногда могу и я. А это сестра, да? Отвечаю. Женщина в кукле. Ты убил моего брата, наложив проклятие на эту куклу. Твоего брата? Тот парень у святилища твой брат? Да. Пока он был рядом, я защищала его от проклятия. Жаль, что в итоге мы усилия ни на что не повлияли. Проклятие не только убило его, но и приковало к этому миру. Вернуть ему жизнь я не могла, но пыталась хотя бы освободить его дух. Теперь он свободен, а я могу обрести покой. о oh. То есть, они в целом теперь оба могут обрести покой. Ух, как Надо рассказать это все обо сложно. всем парню у и заодно отдать ему куклу. Так. Вот он удивится, когда узнает, что это не кукла бляк, бляк, бляк. Она наоборот пыталась его защищать. Mm, я не хотел падать. Ладно, попробуй еще раз. Попытка номер два. Ну и куда ты вниз-то? А на шифте можно побыстрее лезть? Отлично. Блин, так быстро время летит Я вроде по сюжету вообще копейки прошел А в итоге Так, он сам, да, запрыгивает? Так, подожди Подожди Понятно, ладно, пофиг Отлично Отлично Так И оп. Красота Сразу троих могут углашать Итого 7. Сейчас мы пойдем еще парню расскажем Единственное, что я еще не пробовал Прям не пробовал, не пробовал Это падать прям с большой высоты Ну, на землю я имею в виду. Но это я не очень хочу пробовать, если честно Потому что рано или поздно Вот способность отключается Поэтому Так, стоп А я че? Понятно Так Деньги очень важны тот же, те же самые катасиры. Ой, не катаси, не, по-моему, Катасиро называется Те же самые катасиры покупать Блин, сколько вот очистил одну территорию А душ стало в два раза больше Так, хорошо Так, сейчас я еще этих прихвачу с собой Ну, без этого никуда надо Ну, хоть с этим разобрались так, парнишка -та вы эту Конечно Огромное вам спасибо. Давайте ее поскорее сожжем, пока она еще кого-нибудь не прокляла. На самом деле, внутри этой куклы жил дух твоей сестры. А вас убило проклятие, наложенное на плетеную куклу. Все это время ваша сестра пыталась защитить вас от него. Подожди, подожди. Хочешь сказать, машина задавила меня, потому что... Ты выкинул единственное, что тебя защищало. Ничего себе. Значит, все это время она была со мной. Блин, так трагично. Она пыталась меня защитить даже после смерти. Но я с ней так обошелся. Какой же ты дурак. Надеюсь, она меня простит. Твой дух свободен. Тебе ничто не мешает присоединиться к ней. После того, как мы сняли проклятие, она сразу покинула этот мир. Я даже не знаю, как вас благодарить. Поблагодаришь сестру, когда снова ее увидишь. Так, и что, нам реально ничего не дадут? Ну, типа, вообще? Ну, с этим разобрались. О, вот духи. Так, отлично. А, и еще... Так, галочка за выполненное задание. Теперь еще сюда идем. Это мы идем к еноту, да, или что? Да, допустим. Благодарствую. Ты, наверное, уже понял, как отличить моих ребят. Будь... Другом, а то еще и остальных. А пока найдешь всех, приходи вон на тот большой холм к серверу. Там есть святилище, мы с ребятами будем тебя ждать. Токио большой город, огромный, так что ничего страшного, если ты вычислишь их всех не сразу. Ага, все, вот и маленькая заданечка выполнена. А заданий-то сколько надают? У -у -у. Так, смотрите, там показан. А, ну там статуя, уже проработанная статуя, да? Ну да, все Заметьте, она вернулась в исходное положение Блин, О, это кто там летает блин? А, не достреливаю Но это плохой призрак Так Ну-ка, иди -ка. Помоги, пожалуйста Спасибо Вон они летают, пидоры Так, ладно Вообще, надо дальше по кресту двигаться Ее задание там. Тут что-нибудь есть? какие взрывушки. Ой, ой ой ой ой ой ой ой На черноту не наступать. Ага. Вижу, все, вижу. Отлично. Да, вот так вот в деревьях. Подожди, сейчас я освобожу потом буду не вас лутить. Не сплю, не беспокойся. Давай, давай, иди сюда. Иди в Минус одна. Сейчас еще одну поглотим. По-моему, еще одна бежала сюда, не сразу. Так, сколько? 28. Я потерял на 4 больше. Вон она. По-моему, она потеряла. А, а, Одно больше потратил, чем планировалось. Так, предметы, которые можно получить. Ой. вот из них мы и получаем свои способности маленькие. Так. Отлично. Так, тут телебудка, да, где-то? Раба уже вернуться на работу. Дух мужчины. А где? А, ой, вы тут рядышком, оказывается. Заныкнусь. А что это вы от меня спрятали? Ага. Так, ну в торговом автомате можно просто купить поесть. Как бы, в целом это логично. Да? Да. Ну нас это не очень интересует. Мои силы позволят увидеть то, чего не видно обычным людям. Да, я помню. Только вот как это дерево освободить, понятно. Какая-то стройка. Тут что-то есть. Посмотри внимательно. Я уже этим делом занимаюсь. Так, противников я вроде бы не вижу. Так, разные предметы. А у них что со способностями? О, паньки, светилище. Тихо, тихо. А что, тут никого нет? Да ладно. В рататории я и хочу... О, бля, ёбаный рот, нихуя себе. Нихуя у меня эти Напугало, блядь! ебать, у меня аж мурашки по коже. Конечно. Бля. Тихо, тихо, тихо, тихо. Лови. Так, так, так, так, так, так, и... Оп. блять. Да чем? Половить, а, блин. И, и сюда. Сейчас. И, и, и, и, и. Опа. Охренеть. А, победа. А я-то как испугался. Я думал, она меня сейчас все-таки на куски порежет. Давай лупи, лупи, лупи, лупи, лупи, забирай. Так, из нее что-то вывалилось, да? Что, Что это? это? Глиняная фигурка человека, созданная в период Дзимон. Так, а для чего она? Пока не очень понятно. Фу, вот это я сейчас где-то под испугался, прям вообще сильно. Но это такой своего рода мини-босс. Отлично, еще одну территорию очистил. О, еще одна способность. Большую силу. Так. Мороз. Холод. Или вода? Вода! Да! Атаки при воды это широкие водяные лезвия, которые наносят много урона находящимся вблизи врага. При успешной атаке вы выпускаете волну, пронзающую чужаку. чужак. в этом Есть. квартале вроде рассеялся. Идем Да, мы пойдем, но для начала... Ага, ага. Ну... Я не пользуюсь таким предметами, поэтому ничего страшного. Так, тут ничего интересного, только по пути есть парочка, кого надо поглотить. Главное, врагов не видно, это хорошо. Продолжать работу сейчас большой риск. Но, судя по всему, она ни одна и ни одного человека поубивала. Так, это вот на всякий случай я вот так сделаю. Мне нужна, на самом деле, обычная еда, не еда духов. А именно обычная Так, а я могу отсюда освободить? Нет, не могу Так, я где-нибудь подъем Что-нибудь Вижу Да, стой Куда ты так идешь-то хриво Вот, отлично остался найти телефон какой-нибудь А хотя я вижу телефонную будку И недалеко Там вижу еще противников Опа Как говорится, аккуратность требует сил. Так. Ага. Попадь. Благодаря. Вижу парочку злых дяденничек. Но деньги я вижу первыми. Когда деньги для меня это все. Доломаю. Отлично. Да и с расстояния врагов пинать как-то получше. Так, на всякий случай. Потому что бывает, они, короче, на крышах тусуют тоже. Ой, у меня осталось всего 4 места. 3 места. 2 места. Как раз около тех ребяточек. Там, по-моему, не больше двух. Видите, как быстро места заканчиваются? Я даже не успел нормально, скажем так, освоиться. Да, как раз 2 места. Так, а я вообще дострельнуть не смогу? А, так, окей. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Как бы откуда бы на вас напасть? Так. В сторону, в сторону, в сторону. Отлично! Какой я умничка. Так. Сверху нападать всяко лучше, чем снизу. Так. Так. Зонтик. Зонтик не даст нападать слишком высоко. Они Хорошие зонтики отбивают мои атаки К сожалению Так, отлично Она еще не поняла, что это мы Но уже догадалась теперь Не только она Так, тот дядька все еще не вкуривает, да, что это мы? Хорошо Угу еще не понимаешь хорошо тут тоже не понимает откуда я нападаю ой теперь дошло до них ой, Точно в цель так а вот по камере украсть я смогу а у меня не попадет вообще красота а вот у этого зонтик хорошенький посмотрите Отлично, попал по нему Отлично Ай, я забываю Ой, ой О, о, блин Ох ты ж, блин, не что это было напугал. Я, я не знаю, чем это он фиолет Он меня хотел атаковать, но ты спешить ты все равно некуда Так, а где второй дух? Осталось три минутки, кстати Вообще фигня по времени осталась А, все, вижу так, ой, не та кнопка. Тихо. Главное без резких. Блин, я там еще одного духа вижу. Но, к сожалению, не судьба. У меня места кончились. Отлично. Теперь пора к телефону. Так, где там телефонная будка? А, вижу все. Оп. Оп. На всякий случай. Два звука слышу. Интересно не зря я их слышу. От... О, а это огни, надеюсь он нам поможет. Надеюсь. Конечно, у нас теперь 6. На звуки нужно всегда обращать внимание. Полезная штука, надо запомнить. Я как вспомнил в году варе тоже, когда на звуки обращаю внимание, ну насчет ворон, они же тоже там такие звуки издают. О, на 2 с копейками, на три практически монет. и одиннадцать. 500 опыта. Вообще красота. Ты передал через таксофоны более 10 тысяч душ. Сразу скажу, это очень мало. Менее 5% от общего числа. Впереди много работы. Ну, спасибо. Уже 10 тысяч есть. Спасибо. Так, новый уровень. Вообще красота. Я вообще умничка. Очки навыков плюс 20, тоже хорошо. Максимум запас здоровья вырос. Ой, я еще и подхилился тем самым. Блин, ну... Ой, 100 духов собрал. Так, ладно, подойдем ближе к сюжетке теперь на этот раз. Все-таки. С тем моментом я разобрался, а вот... Так, ну я не знаю, зачем мне взлетать. Я, кстати, мог от нее сбежать, взлетев. Ну, в целом. Там вижу противника. Блин, ну все-таки способностей в целом не хватает. Самый бессовестный расставщик. Отчет Кей, о странных смертях в конторе расставщика. Тыщите эту запись, чтобы получить дополнительные очки навыков духов. О, отлично. Очки навыков двадцаточка. Так, а их там две. Сейчас, нет. Так. Лови. Нихрена. <связывая> Все, физик. к южному выходу со станции. Если не ошибаюсь, там был вход в Кагрию. Хорошо. Так, по звукам ничего интересного. Но надо мне надо. Идти дальше. <связывая> Блин, а тут теперь разные предметы дают разные способности. А вот теперь стоит как-то задумываться обо всем. Ну, по камере... Как-то здесь жутковато. Хочется уйти побыстрее. А куда ты уйдешь-то? Сейчас везде так. Лучше привыкать. Ага, дерево, которое защищает. Охренеть, сколько духов. Так, осталось полминутки. Это 49 минут. М -м -м. Так, где красная способность? Надо сразу бы от одного бы избавиться. Например, вот от тебя. Понятно. Иди сразу к папочке. Отлично. Одного я изгнал. Но он должен знак другим. Да? Так. Так, это вода. А вот это вот мне может пригодиться. Да, это ведь вода? Вода. А, ну и ч? О, блядь, сзади ещ. Ебать. Ебать. У-у-у. Так, иди к папке. Отлично, да, от всех удовольствовался? Ну, можно и лучше. Да неужели? Да, но их было слишком много, чтобы можно было лучше. Не, ну по факту, по факту. Но я пытался хотя бы красиво справиться. У, Тихо. Смотрите, смотри, жирный какой. Его точно со спиной аккуратно, ебни. Тихо, тихо, тихо, тихо. Такой жир уже нормально нахавался, так. -то. О, водичка до 11 прокачалась. Поверил в чудеса, значит? Конечно. Я средства хороший. Он прав. Я не только не в такие чудеса еще поверишь. Нифига себе тут происходит, чертовщина. Тех тварей тут, как говорится, жопой жуют. Как тут тихо? Так, не удивительно, Сибуя. сейчас ни людей, ни поездов. Настоящий город-призрак Нам по сюжету сюда Это просто кошмарный сон Я хочу проснуться Так Вот так, вот так, вот так и вот так Их пригвоздили не всех полу да ладно Вот это жесть Блин, почему здесь ливень начался? Дождь. Я начал освобождать их, но начался дождь. Ой, я призрачное это вижу, куда духу подносить. Так, ладненько. Я еще не очень понял, как водой пользоваться. Это давайте донесем духов. Ну, раз уж поблизости. И будем заканчивать на этом. Конечно. Почти косарь дух. Ну, как сказать, почти 600-то 600 не хватает без 400 косарь. Но для опыта подойдет. А, точно. Опыт. Распределение очков опыта, HP, наверное X, нет, P, нет Escape, Escape не неохота охота, Tab Ладно, на м короче Навыки м -м -м -м. О, я пару квестов открыл Ой, Нихрена себе парочку Нихера себе тут квестов Пан открывалось А, ну в принципе я могу на буковку R быстро телепортироваться Да? Да, это очень удобно. То есть я могу взять и этот квест и так далее. Тысячам. О, Маготама, одна штука. А вот это вот очень важная штука. Маготама. Опа, примерное число духов косарь. Не знаю, будут ли ролики подоб квестам. Подоб квестам. Но в целом... Опа! Он и вправду мне показал. Ведь это здесь было? Или это... Смотрите, то есть получается. Я принес пожертвование. У меня на карте отобразилась статуя дзи. Ну, я здесь не был. Ну, может быть, и был, но пролетом они не показываются, пока ты им не помолишься. Опа. А ведь, ведь работают молитвы. Ну, по крайней мере, в этой игре это ты статуи молишься. Не бога. Так, что у нас там? Область действия призрачного зрения увеличится до полтинничка. Ускоренное скрытое перемещение. Уставлять врагов терять эфир при каждом ударе рукой. Полезная штука, конечно. Вы извлекаете из э, воздуха эфир, когда ставите идеальный блок. То есть защищаете себя непосредственно перед тем, как враг нанесет урон. Э, усиление атак по павшим врагам. Полтора больше упавшим врагам. Потом быстро изгоняете упавших врагов, приняв навык. А Вот это вот полезная штука, беру. А вы в требуется времени в два раза меньше на изгнание призраков лежачих Конечно Вы полагащаете призраков в полтора раза быстрее Это бесполезная штука, которая качается, наверное, в, самый, в самом конце О -о -о -о. Это умение Это эфирное плетение Это снаряжение Так, эфирное плетение Поехали Вы атакуете плетение ветра на 15% быстрее Шкала порывов усилена атаки, вот, число порывов увеличивается до 3 Потом вода Ускоренное, ускорение усиления атак Энергия эфирного плетения при зажатой Копится на 25 быстрее Вот это вот очень полезная штука, ее первым делом копим Вот Потом вы атакуете ветром быстрее До трех огонь ради взрыва при усилении Зажатой увеличится до 5 метров А, то есть в принципе можно атаковать Не врага, а допустим Посередине кидать куда-то Полезная штука, блин пронзает врага сквозь. Ну, в несколько целей удобно стрелять, по крайней мере. Но если она пронзает врага... И она еще и зонты пронзает. Ни хрена себе. Так, но ну мы уже знаем, что жирные дяденьки намного тяжелее проходят. Так, ладно. Так как я ветром чаще пользуюсь, сначала ветер прокачаем. В целом, конечно. Shift. Не знаю, что shift значит. Пока что не готово. Колчан можно увеличить. Натягивание тетивы. Ну, в целом, если выстрелить в голову, то он, судя по всему, умирает. Это надо запомнить. Так, база данных. Ух, тут ешкин кошкин. Кошки. Так, изображение недоступно, но... Буддийский алтарь. Так, журналы, заметки, грубый. О, грубый призрак чужак, порожденный скрытых безмолвной яростью людей, которым всю жизнь безжалостно пом помыкали. Стоит их, стоит их гневу и жажде мести вырваться наружу, и их уже не остановить. Так, призрак дождя и грубый призрак. Но почему грубый призрак просто жирный Слендермен, а призрак дождя просто как был, так и остался? О. Вот это мне интересно. Чужак, порожденный неистой яростью, в руках у Кутисаке смертоносное оружие, с помощью которого она бежала на расправляться своей добычей. Но это мини-босс, я же говорю. Ну, тенгу-то добрый, это хороший, это злой. Ну и дальше куча-куча злых и добрых ребят. Еда. Эта... Без этого никуда. Ключи, куколки. Но это все предметы, которые я, в принципе, увидел... Потрогал, и так далее, и тому подобное. О, самый бессовестный заставщик. Это можно почитать, кому интересно. Золотая пиала. Но на этом будем заканчивать. Так, я помолился этого самому. Ты да? еще немного сильнее. Спасибо. Конечно, я стал сильнее. Так, собачка. Кормим собак, на этом заканчиваем серию. Конечно, покормить. Вот. Я что, корм зря покупаю? Причем самое крутое, покупаю Тихо, корм, ешь, а он спокойно. окупается. Ну, в целом это специально и сделано, чтобы, типа, если я там слышал Надо собак, кормить собак. Не то чтобы прям обожаю, они просто мне нравятся. Как и всем. Ну? Я купил за 500, а получил 700. Ну, в 200 я в плюсе. Блин, ну я не могу мимо пройти, ну правда не могу. Там еще одна собака. Ну это судьба, ну это прям серия не хочет заканчиваться, вообще никак. Иди ко мне конечно вот угощайся но они сами как-то блин случайно здесь попались тихо ешь спокойно хоть убегают недалеко там есть магазин но там рядом Опа, сколько? о поскольку в 4 сотки окупилась нифига себе телефонная будка котяра так Приветствую, человек О -о -о, Авторскую сараки Таблички Нифига себе, сколько он просит Имитация рисунка Катасира, три штуки Вот если я в этом районе, судя по всему, все предметы найду А вот и магазинчик Блин, надо будет еще Катасир купить Самое все-таки полезное, что можно здесь покупать Это Катасирики чего изволите Катасира А сколько я могу? У меня 51 тысяча Конечно, 17 штук Конечно, купить Стоп, собачий корм А, ну дальше все еда У меня 9 кормов еще, поэтому не страшно Я сразу чирик купил, молодец такой Стрелы не нужны Все Так что подписывайтесь, ребят, на канал Ставьте палец вверх Пока